Всем привет! Сегодня разбираем головоломку StarBattle, которая была предложена для решения 6 июня на сайте PuzzleDuel. Условия головоломки на ваших экранах. Необходимо расставить в некоторые клетки звезды так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждой выделенной области было ровно по две звезды. Клетки со звездами не могут касаться даже углами. В этом видео я приведу авторское решение, которое использует ту же идею, что и предыдущая моя головоломка Star Battle от 18 мая, разбор решения которой есть на канале. В отличие от первой головоломки, которая довольно просто решалась, классические методами это оказалось намного сложнее и у многих опытных решателей вызвало затруднение, необходимость использования больших переборов. Сейчас я расскажу логичное решение, использующее идею, анализа по квадратам 2 на 2. Напомним, в чем суть идеи. Разделим область на квадраты 2 на 2. Всего 25 квадратов э, в 5 строк и 5 столбцов. Так как клетки со звездами не могут касаться даже углами, то в одном таком квадрате может находиться максимум одна звезда. Так как в одной строке ровно 2 звезды, то в двух строках их ровно 4, а это значит, что ровно 4 квадрата 2 на 2 будут иметь по одной звезде, и 1 останется пустым. Таким образом, в финальном решении из 25 квадратов 20 будут иметь 1 звезду, и 5 останутся пустыми. Причем в каждой строке и в каждом столбце будет ровно по 1 пустому квадрату. Теперь посмотрим, как эту идею можно применить в на примере данной головоломки. Нужно постараться найти области, которые содержат большое количество квадратов 2 на 2. Например, эта область в правом нижнем углу и вот эта область вместе содержат 7 квадратов 2 на 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так как в двух областях 4 звезды, то из 7 квадратов 3 квадрата останутся пустыми. Так как 7 квадратов располагаются на трех строках, то все три пустые квадрата должны быть в разных строках. То есть в первой строке должен быть пустой квадрат, во второй строке должен быть пустой квадрат и в, и в третьей строке должен быть пустой квадрат. Так как в первой строке только всего один квадрат, то он и должен быть пустым. Во второй строке два квадрата, но этот пустым быть не может, так как в этом столбце уже есть один пустой квадрат. Значит, пустой квадрат будет вот этот. В третьей строке пустым квадратом может быть либо этот, либо этот. Эти два квадрата пустыми быть не могут, так как в этих столбцах уже есть пустые квадраты. Заметим, что уже в этой маленькой области не пустыми остались всего две клетки. Это и это. В них и будут звезды. И уже можно их поставить и переходить к решению головоломки классическими методами. Но давайте заметим еще кое-что. Вот эта область и вот эта область вместе содержат 6 квадратов 2 на 2. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Но в двух областях всего 4 звезды. Значит, 2 из этих квадратов 2 на 2 останутся пустыми. Так как положение трех других пустых квадратов мы уже почти определили. Первый здесь, второй здесь, третий либо здесь, либо здесь. То оставшиеся два квадрата нужно расположить так, чтобы в каждой строке и в каждом столбце они встречались по одному разу. В первом столбце нет ни одного пустого квадрата, значит пустой квадрат должен быть вот этот. Второй пустой квадрат должен быть либо здесь, либо здесь. В зависимости от того, какой из этих двух квадратов будет пустым. Перейдем к решению головоломки. Отметим крестиками пустые квадраты. Крестики означают, что в этих клетках звезды нет. Три квадрата пустых можем отметить однозначно. Последние два пустых квадрата находятся один либо тут, либо тут, второй, либо здесь на этих четырех клетках, либо вот здесь. В этой области осталось две пустые клетки, поставим в них звезды. Соседние отмечаем пустыми, так как в них звезд быть не может. Звезды касаться углами не могут. В этой маленькой области всего 4 клетки и должно находиться 2 звезды. Так как звезды не касаются друг друга даже углами, то одна звезда находится здесь. Соседние отмечаем пустыми. Вторая звезда находится на одной из этих двух клеток. Значит, эти две клетки должны быть пустыми, чтобы не было касания с этой звездой. В этой области всего 5 клеток. Так как на четырех клетках может быть максимум одна звезда, то вторая звезда находится в этой клетке. Соседние отмечаем пустыми. Здесь осталась одна клетка, в ней звезда. Соседние отмечаем пустыми. В этом столбце у нас уже есть две звезды, остальные клетки пустые. В этой области только одна клетка осталась пустой. Здесь должна быть звезда, соседние отмечаем пустыми. В этой строке уже есть две звезды, остальные клетки пустые. В этом столбце должно быть две звезды, чтобы не касались друг друга, они могут быть только здесь и здесь. А соседние клетки отмечаем пустыми. Мы помним, что один из этих двух квадратов должен был быть пустым. Либо этот, либо этот, но этот уже квадрат уже не пустой, значит пустой квадрат этот. Пятый пустой квадрат, соответственно, должен быть здесь. Теперь смотрим на эту вертикаль. Здесь должно быть две звезды. Одна звезда на этих двух клетках, значит соседние отмечаем пустыми. И одна звезда на этих двух клетках, значит соседние отмечаем пустыми. На этой вертикали также должно быть две звезды. Одна звезда может быть на этих двух клетках, а вторая звезда должна быть здесь соседние отмечаем пустыми, и на этих двух клетках так как одна звезда, то эти клетки также будут пустыми. Возвращаемся к этому столбцу. Здесь две звезды должно быть, одна звезда здесь. В третьем столбце должно быть две звезды. Одна на этих двух клетках, значит, соседние пустые, и одна вверху. В этой области у нас уже есть две звезды, значит, эта клетка пустая. В третьей строке должна быть вторая звезда здесь. В первой строке уже две звезды есть, значит эти клетки пустые. В этой области у нас всего три пустые клетки, должно быть две звезды. Одна звезда на этих двух клетках и одна звезда здесь. Эта клетка пустая. В этой области всего четыре клетки, должно быть две звезды. Значит одна звезда будет здесь, соседние отмечаем пустыми, и одна звезда будет на нижних двух клетках. В этой области звезда будет на одной из этих двух клетках, значит внизу звезды уже быть не может, так как в этом столбце уже две звезды будут стоять, значит последняя звезда здесь находится. В нижней строке уже две звезды есть, здесь нет звезды, значит звезда здесь вторая в этой области. В самом крайнем правом столбце уже две звезды есть, значит здесь пусто. И вторая звезда в этой области находится в этой пустой клетке. В третьей снизу строке уже две звезды стоят. Эта клетка пустая, значит звезда находится здесь. Соседняя пустая, значит в этой области вторая звезда здесь. В этой строке уже две звезды стоят. И последняя звезда здесь. Проверяем решение. Все верно. Задача решена. Спасибо за внимание.